Так, всем привет, ребята, с вами Даня. И сегодня я покажу вам, как подтвердить номер телефона. Вот здесь выбирайте страну, выбирайте, как вам удобнее получить код. Выбирайте номер телефона, нажимаете получить код. И введите код, если он пришел, если Ну, короче, вот, короче, где у меня тут этот код? Не пришел он где-нибудь вставить, может так, тоже ничего такого ну, короче, мне не пришло, короче. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока-пока. Если вам помогут эти способы. Короче, вот. О, привет, привет, привет. О, это бесконечно. Короче, там бесконечно. Ну, короче, всем спасибо за просмотр, всем